Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати, где мы учим испанский язык с удовольствием всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим три глагольные конструкции. Давайте начнем. Первая глагольная конструкция, которую мы с вами выучим, это глагол ir плюс, а, плюс инфинитив. Помним, да, как спрягается глагол ir? Бой, bas, ba, vamos, байс, бан. да, все помним. Когда оно употребляется? Когда мы просто хотим назвать, сказать, что будет что-то в будущем времени. Я пойду учиться, я буду работать, я буду есть, я буду еще что-то делать. Просто будущее время. То есть глагол «ир» мы изменяем в зависимости от существительного, к которому оно относится. Например, я буду учиться «бой» на «ир». То есть мы относим мы к местоимению «я», поэтому «бой». Потом мы просто ставим предлог «а», никак не изменяя его. И инфинитив, то есть начальную форму глагола. Бой а и Я буду учиться. Я пойду в университет. Бой а ир. Алла да? Я пойду в университет. Второй ир я не проспригала, потому что конструкция да, ир плюс а плюс инфинитив. Значит, начальная форма глагола. В общем, это будущее время. И если мы, например, хотим сказать, ты пойдешь в университет. бас а ир. Университет, Потому что мы уже говорим про тебя. Следующая глагольная конструкция это I плюс ke плюс инфинитив. В данном случае I мы уже не меняем никогда, потому что в целом эта конструкция переводится как должествование, но безличное должествование. То есть в целом нужно, надо, нужно хорошо есть, нужно учиться, нужно заниматься спортом. То есть в целом, да, безличное. Я не говорю, что ты должен, а в целом надо. Айки, студиар, надо учиться. Айки, трабахар, надо работать. Айки, цер де порты, надо заниматься спортом, да? И последняя у нас глагольная конструкция, которую часто путается как раз с конструкцией А плюс К плюс инфинитив. Но вы после этого видео путать не будете. Это глагольная конструкция ТНР плюс К плюс инфинитив. Тут мы уже ТНР спрягаем, потому что это конструкция должествования, но уже кто-то должен сделать ты должен что-то сделать, я должен что-то сделать. Да? Там, это то есть то есть придется что-то сделать, либо надо что-то сделать. Мне надо учиться. Да? То есть мы снова спрягаем глагол tener к местоимению именево существительному, к которому да, оно относится. Ты должен работать. Она должна работать. Видите, тут мы уже говорим, кто и что должен сделать. А I плюс к плюс интенсив. Мы просто это безличное толществование. А ИР плюс А плюс инфинитив, это вообще будущее время. Вот и все. Пересматривайте это видео еще раз. Если есть какие-то вопросы, то пишите мне в комментарии, я вам на все отвечу. И не забывайте заходить на мою страничку. senoratadi.com Где языковая школа, рецепты, все про Испанию. Заходите, смотрите. И да, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не упускать новые уроки. По-испанскому за три минуты. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм.